такой провокационный вопрос а что если капитан говорит давайте рулить вот сюда ну то есть моя семья там это супруга и дети а, ну понятно, что бывают и дети, которые говорят о, типа, отец, ты не авторитет мы тут сами но а, здесь главнее, наверное, супруга поддерживает а, вот этот курс или не поддерживает? И в таком случае, если она говорит, э, ты не прав, является ли он капитаном судна, когда команда, ну, условно, не поддерживает капитана? Павел, все очень просто. Я расскажу на собственном примере, это простой жизненный пример, но он как раз показывает и суть, и позицию мою. Я жил некоторое время, ну, точнее, до, до Москвы я жил в другом регионе. И вот мне ä, предложили ä, работу в Москве. Я не хотел вообще быть в Москве. Некоторые рвутся в Москву, я не хотел, потому что ну, это не место для жизни вообще. но Условия такие, я два года челночил, не челночил, а вахтовым методом при а? Но это, в конце концов, нельзя, работа требует. И я говорю, вообще надо переезжать. Жена говорит, я не хочу. Дочь говорит, я не хочу. Понимаете ситуацию? Вот вы примерно сказали. Вот. Я взял жену, и мы с ней поехали на неделю в Москву в качестве туристов. Я ей показал, но ну я Москву уже немного знал, то, что я два года как там связать, Я ей показал классную Москву. Я показал ей все, показал. И она захотела, и она захотела, она загорелась. Потом дочь. Дочь, нет, я не поеду, у меня там, она солистка в ансамбле, у нее там друзья, там, вот, нет, все, отец, нет никаких разговоров, я не хочу. Я понимаю, что ломать нельзя, тем более там 8-9 класс, это уже личность, я ее тоже беру и везу в Москву на неделю, и мы с ней классно отдыхаем в Москве, и она тоже соглашается, тоже загорелась, то есть я уговорил... Таким образом, то есть я создал условия, в которых они поменяли свое видение, свое понимание, свое отношение. Вот, пожалуйста. Я, я понял ваш пример, но ведь смотрите, есть ценности, которые транслирует условно семья, а есть ценности, которые транслирует социум. И очень часто здесь как раз конфликт вот этих ценностей Потому что вот те силы, которые в социуме Это чаще вот СМИ там и так далее Они транслируют те ценности, которые выгодны этому социуму Ну, чтобы человек был более управляем и так далее Вот здесь вот некий конфликт И здесь мы упираемся в приоритет тех ценностей То есть условно, если мы имеем вот такое и такое то если у нас есть некие семейные ценности, ну или ценности там нашего капитана, то мы смотрим и понимаем, что у нас, э, как это, это как компас, да, мы понимаем, э, резонирует это с нашими ценностями, значит мы берем, если не резонирует, значит не берем. Так. Да принимается. А вот я, я... Про, я про приоритетность этих ценностей. Насколько понял, они напутаны вот у нас? Я И понял. откуда вот эта вот путаница в ценностях? Я понял. Действительно, ценности семейные могут расходиться с ценностями общества. Тем более сейчас, когда общество искажено достаточно сильно. И искажено искусственно. Неестественная эта искаженность. В семье могут, могут находиться ценности более естественные, а следовательно более ценные. И поэтому я, например, ориентируюсь в первую очередь на свои ценности, на ценности семьи. Потом уже рассматриваю ценности общества. И выстраиваю... Вот здесь роль капитана. То есть он должен быть грамотным в вопросах жизни. Он должен четко понимать приоритеты. Систему ценностей, опять же, ценностей. Система ценностей. То есть вначале он с женой, не дети. Он с женой, это пара. Это ценность номер один. ну Но решение... это ценность семьи. То есть это не... Нет, стоп. Нет, нет, нет. нет. А? ценность пары. первая ценность пары. Ценность пары. Ага. Вот. супругов. Да. Они как пары, это как, знаете, образ солнечной системы. Вот. Солнце светит. Вот. Все остальное вокруг – это орбиты. Дети там и материальные, ага. впрочем, все, ага. все это дальше. Но вот эта пара, вот это ценность номер один. Он должен эту понимать, ценность, и все делать для того, чтобы эта ценность, это солнце сияло, сверкало, звучало. А для этого жена, женщина должна находиться в радости. радости это ценность для э, обоих супругов, я правильно понимаю? Обязательно для и для женщины. Обязательно. Если Обязательно. же это не так. Если это не так. В смысле не так? Ну, условно, если. Э, в системе приоритетов ну, ценность двух супругов, ну, она не на первом месте. Но это уже нарушено. Здесь уже пошли нарушения. Нарушения ценностей, из-за которых вот в этот фильм как раз на нарушенных ценностей. Там дети поставлены выше пары. Выше пары. Помните жена Тома отказалась от него из-за того, что он лишил ее ребенка. Ну так это будет... же женщина поставила детей выше, чем супруг. Ну это я и говорю. Она, но... конечно, передумала. Подождите, секунду. Но женщина не так, не просто так ставит детей выше, выше всего. Не просто так. Да, это идет по роду. Да, это часто даже бабушка, там, мама там и так далее, можно проследить. У них цены. Дети все время впереди. Но чаще всего женщина, эту, эту ситуацию можно изменить, и женщина поставит детей на нужное третье место, они должны быть на третьем месте, имейте в виду. Так вот, на нужное третье, третье место тогда, когда мужчина женщину поставит рядом со мной и будет относиться к ней как, ну знаете, как богине, как фортуне, он будет ее буквально на руках носить, тогда она будет полностью удовлетворена, тогда она... Детей это двинет, понимаете? Чаще всего мужчина не дает женщине того состояния, удовлетворения, того статуса, того, той значимости, той любви, и она, не получив вот ну, это всего... То есть, всего, -то она... здесь, подождите, это все-таки обоюдное решение или это решение одного? Потому что, знаете, знаете, такие сейчас мемы, да, вот когда человек залипает просто в одной роли, ну, там, условно, очень популярная роль, я сейчас тоже не обвиняю, я про то, что, ну, люди э, по каким-то, я не знаю, там, причинам залипают в роли. Очень популярный мем сейчас «Я ж мать», в одно слово. И вот эта роль, из которой довольно трудно выйти, потому что, вот, Ставится ребенок на первое место, и отсюда уже пошла вся система ценностей для женщины. Если мужчина в этот момент, условно, на втором-третьем месте, как в этот момент ему ну, как бы перестроить эту систему ценностей в семье? Ну, во-первых, мужчина в этом случае, если он на втором-третьем месте, он уже не капитал. А значит, он и не был капитаном. Ну, то есть это невозвратная ситуация. Нет, возвратная. Если он э, э, осознал, в чем его капитанство, что он мужчина, созрел наконец-то и стал по-настоящему мужчина. То, что мужчины чаще, ой, мужчины созревают гораздо позже, чем женщины. Зрелый мужчина, как правило, только созревает годам к 40, а женщина уже в 25, вполне зрелая. Так вот. Если он зрелый, созрел, понимает, то он начинает к женщине так относиться, что она его ставит рядом с собой. Она ставит, она видит в нем ценность, потому что он видит в ней ценность. Этот взаимный процесс выводит их на то место, где они вдвоем ценность номер один. Это мужчине нужно взять курс на женщину, на раскрытие в, жен, в ней женских качеств. Через внимание, ласку, подарки, секс, все остальное, все должно быть на высочайшем уровне, ее напитывать этим. Тогда она в мужчине почувствует, что это мужчина, это ее мужчина, и она будет относиться к нему все лучше, лучше, лучше, и будет отворачиваться от детей и в его сторону. Это реально, такие факты есть. Но здесь, Я... но здесь же, так смотрите, есть. здесь же есть такое, что вот если... Э... Есть мать, есть дитя. И когда вот эта связь очень крепкая, то есть по сути дела и матери довольно сложно сначала же выйти нужно от ребенка, чтобы обратить внимание, что есть еще что-то там рядом. Да? И ребенок-то не просто так будет отпускать. То есть здесь же и вот есть некие такие как бы, э, моменты, которые, если уж сформировались, они просто так не рассыпаются. То есть ты но не просто... один момент ребенку, да. ну типа, обожди, сейчас вот мама сейчас э, условно займется своими делами. Павел, ну вы говорите просто о, труд... о трудностях, но не о стратегии. Стратегия остается неизменной. Надо идти навстречу друг другу, мужчине и женщине. Трудности могут быть больше, меньше, но это просто задачи. Как... Подачи. знаете <смех> устами младенца гласит истина я мне одна женщина рассказывает говорит, наш ребенок ему два года ну два года маленький еще да что он там понимает что соображает но говорит мы с мужем сидим он то есть что-то начал разговаривать немножко тон повысили все там ну между собой что -то. он берет меня говорит, за руку отводит в спальню Потом идет за отцом, отца приводит тоже в спальню, и дверь за нами закрывает. Понимаете? То есть дети-то понимают ценность. Для них важна не любовь к ним, не к детям, а важна любовь между родителями. Тогда солнце это начинает светить. Тогда солнечная система живет долго и счастливо. Когда светится, солнце светится. А не когда прожектора на них направлены. В этом случае их корёжит, и они вырастают искаженными. Ну, здесь, такой, да, здесь маленький нюанс я вот И про детей это, ну, И про взаимоотношения мужчин и женщины. Здесь, наверное, на что направлен Именно фокус внимания моего Я же могу Формально Называть это любовью к ребенку Ну, заботиться о нем И так далее, но меня не интересует Что там у него внутреннем, во внутреннем мире И точно так же и супруги Когда вот у них теряется Вот эта связь когда они не интересуются друг другом, а они общаются друг с другом как функционал. То есть она там домохозяйка, там, ну или еще что-то, а он там условно добытчик. Ну вот два, два функционала общаются, и они друг друга уже не видят вне этих ролей. И соответственно и к ребенку точно такое же может быть отношение, когда вот он, главное, чтобы он был там обут, одетым и так далее, и так далее, и так далее. А вот этой вот душевной, духовной вот этой связи, ее нет. И поэтому каждый, наверное, в дефиците этой духовной и душевной связи, он пытается вот что-то получить друг от друга. И в том числе и дети, потому что иногда дети начинают требовать эту любовь. Ну, вы рассказали типичную ситуацию, это довольно распространенное явление. Ну, я, я рассказываю, ну, да, вот то, ну, что Павел, в жизни меняется. А зачем нам рассказывать типичные ситуации? Дело в том, что их вокруг, оглянитесь, их много. Мы должны показывать и рассказывать о том, как лучше построить отношения, чтобы было счастье и радость. Я говорю, все измеряется радостью. Если в семье нет радости... Задумайся, капитан, почему семья не радуется? Я это задаю, Нет? потому что хочу построить некий мостик вот из этой точки, вот в эту точку, чтобы понимать, что ага, если я сейчас ближе вот к этой точке, а как мне вот сюда-то прийти? Какие нужно предпринять шаги? чтобы приблизиться из точки вот сейчас вот что-то что-то не то а к точке всеобщей радости но ну, я имею в виду, не всеобщей там чтобы мир у мир хотя оно из этого и складывается а к радости в семье вот у супругов и далее там у детей и прочее сейчас я небольшую сначала ремарку сделаю вот в предыдущей части могло сложиться впечатление, что я наезжаю на мужчин. Что я защищаю женщину? Хотя чаще всего я слышу обратное, что женщины считают, что я наезжаю на женщин. Это точно, особенно после первой части вашей книги Материнская любовь. Очень много таких отзывов: да, что такое, да, мы же там равные. Там ну, очень много вопросов люди не понимают. Кстати, вот даже здесь в прямом эфире были: а что такое гиперлюбовь? Это вот чем она отличается от любви, там и так далее. Вот, может быть, где-то мы остановимся чуть позже. Да, ну, давайте этого тоже потом коснемся. Действительно, друзья мои, я ни на кого не наезжаю. Я очень люблю женщин, и вообще-то все делаю для того, чтобы они были счастливы. Это моя задача планетарная, можно сказать. И все мои книги, их более 40, практически все направлены на то, чтобы женщины были счастливы. Я также понимаю важность и ценность мужчины, как никто, наверное. Потому что я, например, знаю ценность отца такую ценность, которую практически мало кто знает. Только сейчас я об этом, вот второй год говорю, может быть, кто-то уже начал повторять эти вещи. То, что отец приводит детей в жизнь, а не мать, ну и так далее. Там это отдельная тема. То есть я уважаю ценю мужчин, но я считаю, что сегодняшние мужчины зациклены на деятельности, на добыче денег, их условия ставят такие, это одно, но с другой стороны ты сам-то для чего, твоя голова-то для чего. Вот. И они мало обращают внимание на семью, они не, не есть капитаны семейного корабля. Они безграмотны в вопросах семейного строительства и вообще в вопросах жизни. Поэтому женщины, чаще видя их безграмотность, стараются э, э, сами да, получить эту грамотность, учатся везде. И вы знаете, женщины везде везде ищут, ищут, ищут. Потому что мужчины в этим не занимаются. Я требовательно, очень требовательно отношусь к мужчинам, к женщинам даю слабинку, а к мужчинам очень требовательно отношусь. И в своих консультациях я же с мужчинами разговариваю по-мужски. Но я ни в коем случае не принижаю роль одного и другого пола, для меня это равные, они а равные в вопросах строительства жизни, равные. Функции могут быть разные, но по сути, по энергетике, по, своим, по своей стратегии и так далее, они равны. Причем равны, часто женщина даже не понимает того, что мужчина равен с ней в вопросах получения ребенка. Равен. У нас же святое материнство. Почему? Вот женщина там вынашивает, беременность страдает, роды страдают. И потом скармливает. Это считается очень э, э, выс, высоким уровнем ее отдачи ребенку. И поэтому считается, что мать главная. Ничего подобного, друзья. В мире все очень гармонично. Мужчина ведет, со, с, начиная с 12 своих лет, с 12 лет, он ведет детей на воплощение. Они за ним идут, как вот те ангелы с, с луком. В случае, если мама отпустит. Давай, это так? Есть такая поправочка? Подождите секунду. Uh -huh. С 12 лет ребенок, мальчик, когда становится уже мужчиной, к нему, к нему, это вот у женщины, чтобы понимали механизм, у женщины есть момент, когда день и час, когда она становится женщиной. Известно, да? Это начало менструации. Ну, если говорить про телесное, как бы вот... То, так я так, про но... это и говорю, ну а как же это? Угу. Ну, конечно, это же ее материально, она же закладывает материю жизни. Это у женщины материально. У мужчины есть, этого да. момента не видно. Но у него тоже есть день и час, когда он становится мужчиной. Так, вот, сейчас вот, вы говорите про некую инициализацию, да? То есть из девочки в женщину, из мальчика в мужчину. Ну, можно это назвать инициацией, да что, но это вполне конкретный момент. Началась здесь менструация, значит, у нее заработали яичники, значит, все нормально, она готова стать женщиной. Угу. Какой же здесь? Это вполне конкретно биологическая инициация, назовите как хотите. У мужчины энергетическое происходит. То есть вот видящие люди, они видят, что в момент, в такой момент, в определенный, опять же, день и час, как и у женщины тоже, в определенный день и час, у мальчика над головой вспыхивает такой яркий, мощный, ну его еще называют цветок лотоса, что ли. такой вспышка такая, держится свет, на который как, как на э, свечу, слетаются души будущих детей. То есть по резонансу они приходят, по резонансу. Все физика. Я сам в прошлом э, директор завода выпускал лазеры, и у меня вопрос с энергиями очень хорошо, я их ощущаю, я их понимаю, и в научном плане тоже. Так вот, прилетают души будущих детей по резонансу, и идут за ним, и идут за ним, сопровождают его до момента его тогда, когда он созрел для того, чтобы создать семью. И вот тогда они, вот эти души будущих детей, начинают вместе с ним искать ту женщину, через которую они хотят прийти. И вот находят такую женщину, дальше лук со стрелами запускает в дело, и получается там, и они помогают раскрыть любовь, там, и они всячески пестуют их для того, чтобы они, они же хотят дети родиться в хорошем, э, хороших условиях. Вот они помогают родителям сблизиться, они снимают напряжение там, своими методами, конечно, тонкоматериальными. Ну то есть дети приходят как учителя своим родителям. Ну, в какой ну, это, это, как в, это как в итоге, они не только учителя, они соучастники их жизни, это полноценные, полноправные соучастники. И они ведут дальше их на уже, ну, дальше пошло по схеме. Все понятно. То есть я а к чему? Это один момент. То есть мужчина ведет детей к женщине. И он мостик из той сферы, где они находятся в ранге души, он приводит их к ней. И она уже начинает формировать тело. Вот этот момент, здесь равенство. Здесь даже в русском языке вот, у него есть некие вот, ну, условно там, энергетические да, составляющие, и он воплощает их вот, в да? вплоть да, через да? женщину, воплощаются да? вот, да? в детях. Да. Угу. да, он это, но ну, мало того, еще кроме этого. Так как он, у него духовная связь с детьми, вот они же пришли к нему именно на духовных энергиях, эта духовная связь остается на всю жизнь. И где бы ни находился отец, где бы ни находился отец детей, рядом ли, в другой стране, в другой семье или на том свете, неважно, он энергетически продолжает их поддерживать, своих детей, до ухода из жизни самих детей понимаете я вот, вот это... первый раз слышу такое не, я сейчас не отрицаю ее, я просто как бы добавил к себе подумал на тему я слышал про энергетическую поповину матери со своими Нет, это, это не энергетическая поповина, это больше биологическая поповина, такая биоэнергетическая это низкого порядка а высокодуховная вот это мостик а вот если остается. мы говорим про дух да и вот этот высокодуховный мостик остается и отец каким бы он не был отцом, пусть он бомж или президент, он любит детей, не любит, он у него автоматически идет поддержка детей, это без его согласия без его ведома, Это в нем заложено природой, он не может это от себя отделить, оторвать и так далее. Этот канал мож, может закрыть только сам ребенок, отказавшись от отца, ненавидя его, обидевшись на него. Понимаете? А откуда это, откуда вот такая, ну, что является причиной такого отказа от своего от, отца? По, по сути дела, он отказывается от некого своего даже рода, да? И от поддержки. Это, вот, вот, кстати, дух. Павел, это очень часто встречающаяся ситуация. Очень. К сожалению, так. Например, может быть, вы слышали такую фразу даже. А у меня не было отца. Может быть, слышали. Ну, ча чаще даже, вот сейчас есть такое, я встречал два раза, что у детей отчество, а, там, условно, Наташевич, там, или там, Олесевич ну, вот, вот такое, то есть, как бы, на, уже на уровне того, что отчество ребенку дают не по отцу, а по матери. Понимаете, ну, и понятно, и отца вообще исключают из этого рода, и, мне кажется, это не очень экологично в судьбе ребенка. Ну, вы слишком, слишком мягко говорите. Дело в том, что женщина, которая, если женщина, давайте по порядку, если женщина отказалась от своего отца, у нее никогда счастья полноценного не будет. У нее никогда не будет гармоничных отношений с мужчиной. Это Анатолий, а поясните, что такое отказалась? То есть она отказалась видеть в нем вот как... Кого? Как капитана или как некого авторитета, вот путеводную звезду. Вот что такое отказалось? То есть формально он может быть, вот он может жить в соседнем подъезде. Но отношения у меня с ним, ну так. То есть... Здесь самые разные формы отказа. Как я уже сказал, она может сказать, например, у меня не было отца. То есть я говорю, как не было? От святым духом ты зачатывала? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Нет, я его просто не знаю. Не знаешь, но это не говори, что у тебя не было отца не знаешь, это можно принять, и мир принимает такие вещи, и довольно часто там мать, допустим, зачала и и рассталась, и девочка не там не знает своего отца, но не знать это одно, а нет отца это другое, принципиально другое, то есть словом нет, она закр... она обрезает все, и дальше уже начинаются у нее проблемы, дальше второй момент, например, отец пьет Бьет там маму, там бьет ребенка. Возникает такой комплекс обид и неприязни, даже ненависти. Она тем самым тоже полностью закрывает отношения. Это вот этот энергетический канал. Ну и так далее. То есть, и здесь диапазон широкий, можно разные градации. Или, например, отец умирает. Отец умирает, и я это не раз встречал. Женщина... Уже взрослая женщина, она во взрослом состоянии, хотя он умер давно, она продолжает его ненавидеть за то, что он бросил ее, оставил ее, ушел и не, ну, и не помогал в жизни и так далее. Понимаете? То есть и такие вещи происходят. Поэтому форма... а, а, а последствия вот, вот такого отношения к своему отцу? Вот последствия... А я уже сказал, последствия простые. Это обязательно плохие отношения с мужчинами. С мужем. Может вообще семья не создастся, не получается создать семью. Или с начальниками, или там с коллегами, с друзьями. То есть мужчины все ее будут, ее, ей будут создавать проблемы. те в той или иной форме. А если это такие мужчины, от которых довольно трудно отказаться, если это сыновья, допустим? То есть, ладно, от мужа можно развестись, с начальником можно тоже не соприкасаться, выбрать женщину, начальницу. А сына-то куда деть? Вот допустим. Вот через сыновей часто как раз энергии отца ее или их деда приходит... Постанавливают? И... Нет, здесь как раз чаще всего через сыновей она еще и дорабатывает. То есть, если она по-прежнему к отцу своему, к деду детей будет относиться плохо, у нее обязательно будут проблемы де... со своими сыновьями. Обязательно. Они ну, будут то есть делать... будут конфликты с сыновьями? Постоянные конфликты, неприятия по взрослом состоянии отказ от нее и так далее. То есть все, все, все самое плохое у нее будет связано с сыновьями. Если она к своему отцу будет относиться плохо. Дело в том, что сыновья ее... С дедом связаны сильнее, чем со своим отцом. Через поколение идет связь сильнее. Угу. Это надо учитывать. А с дедом по мужу или по матери? Получается по матери, да, раз вы так сказали здесь и то и другое влияет что сильнее здесь уже тонкости там надо смотреть в каждом случае они могут быть разные но влияет и то и другое но мы с вами отошли от темы от вопроса помните остался же да, да, да, вот эти шаги вот тут пишут у вас слишком высокие требования к парням нет нормальные требования к парням я если уж отвечу на этот вопрос вы знаете, наверное, такую поговорку. Женщинами рождаются, а мужчинами становятся. Это да. Мужчин так надо вот, воспитывать. Да. Так вот, мужчина должен, мальчик, начиная с самого раннего возраста, должен учиться трудиться. Обязательно. Всех мальчиков нужно учить трудиться. С самого малого возраста. Может там в 2-3 года залазить на стульчик, мыть посуду. Пусть моет. Бьет, пусть все равно мой учится. Он должен всему учиться. Может веник таскать, пусть э, подметает. Как подметает вопрос второй, но может пылесос таскать, пусть пылесос. И так далее, и так далее. К окончанию школы он должен уметь все по дому. И кроме того, в школьные каникулы, в старших классах он должен также э, работать. Хотя бы месяц, в школьные каникулы он должен работать. И эти работы тоже навыки, навыки, навыки. Здесь даже несколько нагрузок. Здесь еще вот такая: у меня мой друг-коллега-психолог, он работал с наркоманами. И он говорит: вот эти наркоманы сплошь из благо... Первая особенно волна была сплошь из благополучных семей, когда родители не, как это, не давали им возможности столкнуться с трудностями в жизни. Они, ой, да что ты будешь? Вот на тебе это шнурочки. Да нет, я сейчас сама быстро завяжу. И так далее. И ребенок вырастал, он не сталкивался с этими трудностями. Соответственно, у него раз не было беды, значит нету и победы. Он не умеет побеждать. И он дезориентирован в обществе, он не понимает что, где и как. И, соответственно, он начинает искать эту халявную победу в виде вот искусственных гормонов счастья, там наркотиков. Да, вот, да, по сути да. дела, родители подсадили вот на такую схему. Да, да. Лишая его трудностей. Да. Ну, здесь, вот именно здесь и проявляется избыточное родительское чувство. И через это приходит... Вообще вот тема избыточного родительского чувства. Я говорю не только материнского, но и отцы часто в эту попадает яму, она настолько большая, что я считаю это проблемой номер один сегодняшнего человечества. Проблемой номер один. Потому что из нее вытекают многие социальные проблемы. Ну да, у всех да. нас есть мамы и папы, и никто еще не обошел. Ну, есть, конечно, уже там прецеденты. Да. Так вот, там, там отсюда, вырастает, отсюда вырастает и преступность, и наркомания, и алкоголизм громания, Все именно из избыточного родительского чувства. Если все выстроено в семье классно, дети не на первом месте, вот эти проблемы, как правило, обходят стороной эту семью. Ну ладно. Идем. Да, вот кстати, закончу мысль по поводу отцов, раз уж мы затронули. Так вот, поэтому потому что отец энергетически сопровождает этот духовный мост сопровождает детей всю жизнь, очень важно матерям знать, женщинам знать, что нельзя в адрес отца ничего говорить плохого, думать плохо о нем, даже если он действительно того достоин. Потому что все плохое, что думается и говорится в адрес отца, обязательно вернется к детям и создаст им проблемы. То есть все возвращается плохое в адрес мужа, Возвращается к детям. Это, то это, есть, это если акцион. это э, девочка в семье, то для нее вот будет э, как бы так размазан образ мужчины. А если это мальчик, для него тоже будет непонятно, а что такое мужчина? Это какой? Ну да, здесь уже. Вот ну, это это самый близкий вопрос. мужчина. А его говорят: Не, это не то. А, а, а где тогда? А какой? Ну и плюс еще и по, как сказать, если по генетике ребенок наследует 50% от мамы, 50% от папы, то когда мама говорит «наш папа козел», то, ну, и ругает мужское в сыне, то он не может это мужское в себе реализовать. Ну вот, наверное, так как-то, да? Ну это да, это понятно, да, согласен с этим, согласен. Ну что? Здесь, видите, какую ниточку не потяни, вся, каждая ниточка имеет множество-множество звеньев. И там много всяких проблем. Мы угу. можем так не дойти до э, обозначения до да, тех вопросов, которые мы с вами... Итак, напоминаю, что мы поставили вопрос, как плохие отношения в семье сделать, перевести в другое качество. Угу. Принципиально другое качество, когда уже семья состоялась, когда уже она состоялась и уже начала разрушаться, и уже она в таком состоянии партнерства больше, чем семья, и так далее. То ну, есть, то есть, э э это регрессия потом? такая, как у да. нас в экономике. Да. Да. да. То есть, правильно я понял вопрос? Да, да, вот да, совершенно верно. Да. Теперь, вот как из этого состояния? В первую очередь, я же говорю, мы, я рассматриваю его именно с позиции капитана семейного корабля. Мужчина, капитан, должен правильно оценить ситуацию? То есть оценить, насколько ситуация плоха и можно ли ее исправить. Потому что бывают ситуации, которые исправить уже нельзя. Когда а уже какие, все... критерии? какие критерии, то есть как понять, вот, есть некие эталоны, то есть вот, на что ориентироваться? Потому что ну, условно... И я вот прихожу, допустим, домой, там взял пивка, лег на диванчик, все классная у меня жизнь, все нормально. А, а что там дальше происходит, мне не важно. А, вот, какие критерии, как понять мужчине, что у него вот, в семье что-то неладное? Вот Где эти, как это сказать, маркерные точки? Ну, знаете, когда... Э на диване лежит русская недвижимость с пивом, то мы для них не авторитеты, и они нас не слушают. Нам не о них говорить надо. Мы говорим о мужчинах, которые умеют думать, которые озабочены тем, чтобы его семья была счастлива, которые ставят такой вопрос. А для остальных думать бессмысленно, потому что они этого не хотят. Вы сами говорите. Он спит, у него все классно, о чем думать? Поэтому мы говорим для тех, кто задает такой вопрос так вот задавшему такой вопрос правильно оцени ситуацию ты в силах вот эту женщину полюбить так как ты любил раньше а то еще сильнее то что надо еще сильнее почему потому что потому что то что ты как любил это привело к тому что ты сейчас имеешь значит надо любить еще сильнее вот ты оцени объективно ты сможешь эту женщину у тебя остались угли этого костра ты сможешь развести этот костер настолько чтобы это состоялось чтобы костер запылал ярче чем был вначале угу. оценить а, то есть оценить свой потенциал да оценить угу. свой ресурс свой потенциал на этот на этот вопрос дальше и поговори с женой а у нее есть вот этот потенциал, этот ресурс восстановить. И хочет ли она? Нет, она может хотеть именно ради детей, там проще. Начинаются вот эти все песни. Она там ради денег, она может, может хотеть. Но, а у нее есть, ей прям поставить прямо вопрос. А ты готова меня полюбить сильнее, чем ты любила меня в молодости? То есть, ты можешь как, интересную... как в известном тосте возможности и потребности, то есть, Да. да. Чтобы совпадали. Так вот, так вот, можешь это сделать? Оцени, на что? Может быть, набор вот моих, мужчина говорит, набор моих качеств уже. Ты меня изучил, как бы вдоль и поперек за эти годы жизни. И ты видишь, какой я стал, каким я был, какой я стал. И вот такого ты меня сейчас можешь полюбить так, как раньше, а еще даже лучше, чем раньше. Я. А если ответ такой «могу, но не хочу». Ну, знаете, вот, чаще ну, это такой эмоциональный ну, ответ. Вот, ну, допустим, хорошо. может быть такой. Нет, хорошо. «Могу, но не хочу». Хорошо. Тогда вопрос второй уже надо ставить. Почему не хочешь и что нужно сделать, чтобы ты это захотела? Что? Что ты? Почему не хочешь? То есть, каждому обратиться к себе. «Что я могу сделать?» Да, и Чтобы дальше, а дальше ставит. Да, а дальше, да, а дальше э, э, уже надо э, увидеть путь. Второе, вот, ты оценил ситуацию, то есть, да, ты говоришь себе, да, я, в принципе, могу, и хочу этого. Потому что вот, хочу, это второй вопрос. И хочу этого. Могу и хочу. Вот. Она может и хочет. Тогда садимся и обговорим, что нам нужно делать каждому с самим собой чтобы наша любовь прирастала. Например, она говорит, я буду сдержание я не буду конфликтовать, я буду стараться меньше кричать. Ну, ну то есть какие-то начинает Ну, тут идут на компромисс. Да? Да. Вот, то есть, давайте, я компромисс. вот это не буду делать, а ты вот это не будешь делать, и тогда, возможно, мы будем делать то, что мы... Да, будем. но здесь даже не компромисс вообще-то. Здесь процесс развития. Компромисс это, знаете, это принижение, ограничение себя. А нужно развиваться. То есть, если, ну, к примеру, ну, вот простой пример. Женщины живут в основном на 7-10 качествах женских. Вот у них такой объем качеств женских. 7-10, и они на этом живут. Мужчины живут на 3-5, ну, максимум 7 качествах. Чуть поменьше. Uh -huh. А теперь смотрите. Женских качеств всего в жизни более 200. Мужских более 100. Вот вам, пожалуйста, ресурс. То есть здесь, кроме хочу-могу, есть реальные шаги. Давай раскрывать мужские. День а вы, вы, ну, для, для примера можете сказать, потому что сейчас начнутся вопросы, а что это за качество и так далее? То есть там, ну, 3-5 женских, 3-5 мужских. Нет, мы не будем об этом говорить. Это все, это, это нежность, это, ну, там много-много и прочих женских, мужских, это, это, конечно, и предприимчивости, и воля, и его э, э, такое качество, как и сексуальность. И, ну, все, все, весь набор. Запросите uh -huh. в интернете набор женских качеств, и вам вывалятся списки, нет проблем. Я даже не хочу этого касаться, это все сейчас легко находится. То есть, uh -huh. Так вот, давайте развивайте эти качества. В день по одному качеству. Ты свои мужские какие-то качества, в каждый день по одному качеству проживаешь. Прям даешь себе задание, с вечера, завтра я проживаю такое-то качество. Женщины свои... И начинаете раскрываться, начинаете эту сферу своих качеств увеличивать. И таким образом у вас увеличиваются точки соприкосновения друг с другом, Потому что каждое качество – это ресурс. Каждое качество – это точка соприкосновения с мужчиной и женщиной. Поэтому вполне реально пошли. Ну, это просто как один из... Да, да, да. Анатолий, а я вот услышал, вы чуть-чуть вот ранее сказали, что а давай там ну, строить некие взаимоотношения, и вот там такая фраза была, а ради детей, если супруги начнут сближаться ради детей, это не, как это сказать, не нарушение опять же тех приоритетов, когда мы детей ставим выше, чем связь супругов. То есть ради детей имеет ли смысл восстанавливать отношения. Если мы не хотим друг с другом, а вот ради детей. Значит, мы сейчас пока э, рассматриваем с вами э, картину, когда один и другой желает и э, вот, желает этого. Имеет такой ресурс и желает. Угу. И в этом случае ради детей звучит нормально. Оно не на первом месте, но оно просто присутствует как А, ну то есть обувь. это как бы э, вследствие этого получится, что и дети тоже конечно. Конечно. получат от этого свою свои, порцию любви. Свои Сейчас... бонусы. Свои бонусы, да. Так вот, это в том случае, если вы, вот, вы определяете, идете от себя. Ну, ни в коем случае надо, нельзя идти. идти. Я То, понял. Есть, То есть вы, не, не в случае, бонус. что мы будем терпеть друг друга так уж и быть, но типа ради любви вот к детям. Вот это вот распространенная ситуация. И на самом деле очень плохая ситуация, когда семью сохраняют ради детей. Это все. Это гарантированно, гарантированно проблемы у самих родителей. То есть у них будут гораздо раньше развиваться разные болезни, разные проблемы возникать. То есть это однозначно. И с их здоровьем, в их деятельности не будет полной реализации, если они живут ради детей. Ну и, и у самих детей тоже будут серьезные проблемы. Ну Самые и плюс дети... конфликт между детьми и родителями, то есть когда вот прям такое... Ну понятно, это угу. э, уже еще производно от этого. А так, э, счастья у детей не будет в этой семье. Детям важно, чтобы были счастливы родители. Угу. Не то, что они к детям хорошо относятся, а именно, чтобы были счастливы родители. Тогда ну, да. у детей гарантированно будет счастье. То есть будет некий эталон. Вот я хочу, как мои родители. Нет, нет. Эталон, это плохо. Эталон, это плохо. Нет, у а, детей, у детей, когда родители Я понял, и... я понимаю, о чем речь. Нет, эталонов не должно быть у детей. Дети строят свою жизнь. Но вот этот вот фундамент счастья, фундамент счастливых родителей, он не эталон, он просто фундамент на котором они ну, твердо стоят. Может, я слово неправильно подобрал, но некий ориентир хотя бы. Да? То есть, и, и, родители... не ори... и не ориентир. Это состояние, состояние счастливой семьи, счастливого фундамента. Это как здоровый ствол дерева, понимаете, здоровый ствол дерева. Не гнилой, а здоровый. То есть он предопределяет дальнейшее развитие веток всего дерева. А дело в том что а вот когда ради детей когда только ради детей а у них счастья между нет нет то ствол гнилой ствол ствол ненадежный не, не на нем счастье не построишь понимаете он не даст нужных соков не на не даст нужных соков счастья он может просто там немножко подпитывать но счастье не даст так вот детям важно чтобы были Родители счастливы между собой или на худой конец, чтобы хотя бы один родитель был счастлив. Хотя бы один родитель был счастлив. Поэтому, если не удается построить счастливые отношения в этой паре, то нужно, чтобы хотя бы один родитель взял курс на создание своей счастливой семьи. Лучше, конечно... Ну, получается это... уже отдельно. Да. Если лучший вариант, это, конечно, оба создают свои счастливые семьи, тогда у детей все нормально. Тогда та же самая композиция получится, потому что родители счастливы. Неважно, они вместе ли счастливы или в других семьях, но они счастливы. То есть они имеют этот вот фундамент счастливый. В этом случае дети идут нормально, счастливы. Но даже если один родитель счастлив, и то у детей шансы быть счастливыми намного выше. Понятно. А следующие шаги. Так вот, когда определились, как говорю, а дальше ищите инструменты. Это могут быть психологи, это могут быть какая-то образовательная система. Кстати, у нас э, Ой, академии... здесь интерпретация очень интересная. Они, они такие. То есть нужно разводиться срочно, если мы не любим друг друга. Вот нормальные переходы. Как это? Нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется. Да я понимаю, но мы же говорим. Вы садитесь и определяете, есть ли у вас эти угли, которые можно раздуть угу. в костер. Значит, в семье, в семье, у которой что-то там не то пошло. Да. Если это все у вас, есть, если не нет. Шашкой. Если не, нет, и уже и все идет все хуже и хуже, и страдают уже дети, то здесь, конечно, нужен развод. Потому что а -а -а -а. детям от этого только все хуже. Независимо от того, они любят детей, ой, родители, они хотят быть, чтобы они были вместе, но они не могут быть вместе, не могут создать для них атмосферу, ту, которая, которая нужна. А -а -а -а. Это очень важно. Очень трудно вот мамочкам, очень трудно это понять. Потому что они, как же, ради детей они готовы умереть. Ну, умирайте, тогда у детей будут дополнительные проблемы. Понимаете? Так вот я говорю, а дальше вы, вот вы приняли решение идти вместе, жить, восстановить эти ресурсы, ищите, ищите методы. Вот я назвал вам один. Второй я вам предлагаю, вот у нас в нашей Академии, Международной Академии Солнечного Сознания, мы учим людей жить счастливо. У нас именно выпускаем счастливых людей гарантирован, мы гарантируем счастье. То есть, я к чему? Есть реальные сейчас инструменты, книги, разные тренеры, мастера, тренинги и прочее. И вот в том числе даже наши учебное заведение, которые мы готовим счастливых людей. Мы гарантирован, мы строим вот это вот в мозгах все выстраиваем таким образом, что они становятся... Анатолий, а, здесь счастливы. вот вопрос в чате. А почему все на женщинах, а мужчина? У вас же эти курсы и для мужчин, и для женщин. Я правильно понимаю? Конечно, конечно. Нет, ну, почему. Да, то есть как бы в одном здесь ничего не сделать. Вы понимаете, вот э, как раз, Павел, э, мы о чем, о чем с вами говорили. То есть я первую часть э, э, говорил о мужчине, но mm -hmm. сейчас мы стали говорить о женщинах, и женщины сразу. Почему о нас? У нас, да, у нас вот это какая-то а, воинственность, там, ага, и всегда поиск виноватого. То есть, а кто виноват? Ага, если вот эти, так, хорошо, а вот эти? Мне кажется, когда кто-то будет в семье, вот, условно, один плохой, один хороший, ну, это не очень хороший вариант для семьи, то есть, это не жизнеспособная семья, в общем-то. Когда два плохих, понятно, это все сразу уходит там в развод. Хотя бывает и так живут. Ну, типа, Нет, ну, стерпится, ну, слюбится, типа, ну, а, давайте... живут, у нас, живут у нас люди и в тюрьме, но зачем? Давайте, давайте уж все-таки строить другую жизнь. Ну, здесь есть, может быть, некий запрет на счастье, и люди такие, вот, как бы, терпилы такие. Ну, ладно. Так вот, дальше просто нужно искать пути, причем, нужно обязательно установить срок. Обязательно установить срок. Срок чего? Срок вот этого испытательного периода. То есть, когда... Ну, например, мы даем год, и к следующем Новом году мы садимся и обсуждаем. Продвинулись мы или нет? А может быть, все, пора уже бесполезно. Знаете, я вам расскажу такую историю, это реальная история про мужчину, который лежал на диване. Как раз. Это довольно часто встречающая ситуация. Ну, с пивом или без пива, неважно, лежит или не лежит, а может просто где-то слоняется, неважно. Важно, что он не капитан семейного корабля. И вот э, женщина приходит э, домой, приходит домой и говорит. Я сегодня встречалась, э, встретилась неожиданно со своим одноклассником. Э, не виделись с, с, с одной школы. Интересно, так поговорили, вспомнили наших друзей, там вместе пообщались, поговорили немножко. Такая пришла веселая, ну на воспоминаниях все это школьных, все молодости, все играет в ней. Муж, да, ну хорошо, ну, там, ну и продолжает смотреть телевизор. Она все такая переполненная, хочется поделиться. Он, ладно, проходит какое-то время, она приходит. Домой и говорит. Я снова встретилась с одноклассником, помнишь, я говорила о нем. Здесь мы просто созвонились и решили э, вспомнить более глубоко все наши отношения там в школе, школьные с друзьями и так далее. Оказывается, он меня когда-то любил и наши отношения. То есть я-то не замечала даже этого. Был Такой маленький мальчишка, потом сейчас вырос такой бизнесмен, стал интересный. Этот мужчина и это пропустил. Ну, встретилась, встретилась, пообщалась, пообщалась. А ему нужно было насторожиться. На орбите, вот помните, Солнце, семья, орбиты. На орбите появилась комета. Нужно было насторожиться. Не насторожился. Короче, еще пару раз была встреча. В какой-то момент она приходит и говорит, любимый, как мы живем, ты в телевизоре, я там на кухне. Мне так не хочется жить. Нет радости. Я хочу жить более радостно. Давайте с тобой так договоримся. Вот он там, да что ты, да у нас все хорошо, что ты, ты берешь, Бог, вон бери там путевку, езжай в Египет, отдохни, что, что ты там напридумывал? У нас все замечательно, у нас и дети, все, все хорошо. Ну, формальные признаки, в общем-то, есть. Ну, реальное да. благополучие, да, радости да, а да, да. нет. Да. да, радости нет, радости нет. Счастья -то тоже нет. Да что, полная чаша. Какие? Счастье куда? Льется через край. Радости нет. Она нашла вот это. Ей мир дает радость. Возможность порадоваться. И она говорит, да нет, родной, так жить нельзя. Да что ты при... Нет, давай так. Вот полгода. Ты говоришь, что у нас все хорошо. Вот полгода, срок, давай выложим все. И я в твою очередь, в твой, в твой адрес буду, и ты в мой. Ну, то есть, давай разождем наш общий костюм. Женщина такой, проявила инициативу. Он, ну ладно, хорошо, если ты хочешь, да, конечно. Я что мне надо делать? Ну, она ему рассказал, что ему надо делать. Видишь, он не капитан, он не грамотный, он даже не понимает, что надо с женщиной делать, чтобы она была радостная. Так вот, проходит, проходит полгода, он ничего не делал, конечно. Это же, и она, она старалась, она там действительно что-то там делала, он чем-то отвечал, но сам инициативу не проявлял. Проходит полгода, она говорит, родной мой, мы устанавливаем с тобой строк. Извини, я от тебя ухожу. Потому что ты не можешь взять эту высоту. Ты не хочешь этого делать. Вот здесь он зашевелился, да что ты, да я там, да я его пойду, там кто такой, да... родной мой, это дело не поможет. Мне не сила твоя нужна, а мне твое внимание ко мне, ласка нежности, то, которое э, не разово, а постоянно. Ну и пошло, и пошло. То есть, то есть это, э, при этом никто из них на ваших курсах не был, да? То есть это как бы у нее интуитивный какое-то чите было. Да, у этой женщины было интуитивно. Потом она пришла ко мне на, это, на этот, э, в академию для того, чтобы создать семью уже по-новому. Чтобы в новой семье не повторить вы uh -huh. то же самое. Понимаете? Uh -huh. Вот она я раз потом, уже будучи студенткой, рассказала нам эту историю. А это онлайн такая академия. Мы очень выпускаем гарантированно счастливых uh -huh. людей. И мужчин, и женщин. Ну, мы в комментариях, наверное, напишем ссылку на вот... Вот Допустим, на мой сайт, сайт заходят там на сайт Анатолий Некрасов. Угу. Хорошо, мы ссылку на дадим на сайт. Да, сайт Анатолий Некрасов или а Анекрасов.рф. Угу. А, вот Анатолий, а я вот у вас не помню, я посмотрел несколько видео и встречал у вас а, вот такие слова как муже, женщины и жена мужчины там и так далее. Ну то есть муже подобные, женщины и жена мужчины. А вы можете как-то объяснить некие причины появления вот таких не до мужчин и не до женщин ну, то есть очередь. здесь каково влияние матери и каково влияние отца конечно, вы правильно сразу указали, нужно смотреть в корень то есть нужно потому семью. что мужчина, возможно, у него не было даже неких ориентиров а как это? Ну, может он в такой же семье просто воспитывался, вырос и для него это вот, ну, норма, все ну я говорю, смотреть надо действительно в корень откуда растет это дерево почему оно такое почему такой унисекс рождается действительно чаще всего именно там начинается дело в том что воспитывать мальчиков и девочек надо по-разному и не только воспитывать но и образовывать система образования тоже должна быть другой Прошу прощения. так вот что значит воспитать? Мы уже говорили, что мальчиков надо учить трудиться, с самого с самого раннего детства, чтобы они были мужчины. У, мужчин, у мальчика вот, по окончании школы у него должен быть полный набор навыков, он должен уметь все по дому там электричество, прочее, прочее, прочее. Все. То есть для него нет проблем. Я это хорошо понимаю, потому что я, например, в 14 лет, вот живя в Кузнецке, в 14 лет. Я начал строить э, на участке, был участок у нас, у матери, я начал строить дом. Купил книгу, как построить сельский дом, и начал его строить. И строил я его э, три года сам один. Заливал э, этот, фундамент, клал кирпичи, учился класть, перекладывал. Ну, в общем, я построил мансардный дом сам один. Единственное, мне помогали... С 14 лет? Люди. С 14 до 17. Вот эти три года я... Угу. Вот. Поэтому я знаю, что такое научиться. Надо уметь все. Мужчина может уметь все. Для него такое правило. Ты умеешь это делать? Не пробовал, но умею. Вот обратите внимание. Не пробовал, но умею. То есть он, из любой ситуации он всегда, если он имеет ну, так, То есть видом, у него некая уверенность, что ему эта задача по плечу. Не только уверенность, у него навыки. На элементарные навыки есть на все случаи жизни. То есть он сидеть со всему там моторика вся есть, все работает а умеет и молотком, и пило и прочее, прочее, прочее. Так вот, для мужчины это так. Мужчина вот так, таким образом воспитывает Девочек надо по-другому. Девочек надо лелеять, девочек надо холить, девочек надо постоянно им говорить, какие они красивые, и прочее, прочее. Девочкам можно потакать. То есть девочек – это совершенно другая конструкция. Если часто отцы, тем более желающие иметь сына, но получившие дочь, они девочек воспитывают как Воспитывают как мальчика. Да. Это, конечно, плохо кончается. Этой девочке потом очень тяжело по жизни. Очень тяжело. И поэтому надо вот к девочке, и здесь роль отца должна быть такая. У него дома две женщины дочь и жена. И он должен каждый иметь свои, свои шаги, свое отношение. И если подарок несет жене, то он или подарок должен принести и дочери независимо от возраста. Понимаете? Я если покупаю цветы, то я покупаю для нее и для, для них обоих. Ну и так далее. То есть это, это естественно. То есть нужно с детства девочек. Поэтому когда. Я, кстати, ты... Я вот, кстати, про вот важность отца, любви отца к дочери, она очень важна для того, чтобы у женщины появилась уверенность и раскрылась ее женственность Это я у Анатолия Добина такое слышал, потому когда отец не говорит своей дочери о том, что вот она у него там такая вот принцесса, там самая красивая и так далее, самое самая, -самая у ней вот этой э, уверенности нет и она потом всю жизнь ищет подтверждение и готова на разные такие поступки и, там, вот, и, и, и пытается вот найти это подтверждение в глазах и в словах других людей постоянно ищет если у нее не было вот этого подкрепления от отца ну, неважно, был отец или не было в семье его вот э, это подтверждение, оно очень важно для девочки согласен но здесь, здесь еще можно затронуть такой момент если даже нет отца нет отца то в этой семье все равно можно воспитать и дочь и сына дочь чисто на Кстати, есть, был такой вопрос у нас как женщине воспитать сына без мужчины то есть да. воспитать сына мужчину без, мужчины. Да, ну, да, без да. Мужа, да. Это возможно, это возможно дело в том что рядом с девочкой надо быть подругой матери надо быть не назидательной такой вот контролирующим mm -hmm. органом а именно подругой и вот на уровне подружеских отношений и тем более учиться у дочери потому что дочь это следующее поколение женщина она молодая она современная у нее надо будет, тем более, когда она переходит уже в подростковый возраст, надо у нее учиться. И обязательно на подружеских отношениях. Вот та мать, которая выстраивает с дочерью подружеские отношения, здесь вопрос, все решает. Это с какого-то возраста или вот как это понять-то? То есть с трехлетней вот девочкой? С трех лет уже с ней вместе общаться, что там обсуждать, там и цвет теней там и прочее то есть каблуки и так далее то есть это все платье показывать одевать на нее там смотреть и, э, и чтобы ее совета спрашивать даже с трехлетнего возраста. это реально uh -huh, uh -huh. я наблюдаю просто моей дочери э, вот скоро будет через неделю 6 лет вот, поэтому я все это наблюдаю так вот э, с мальчиком там другая ситуация с мальчиком другая ситуация. А с мальчиком нужно, если мама одна воспитывает то сына, то она должна к нему относиться с самого раннего детства как к мужчине. Ты мужчина, ты классный мужчина растешь, ты супер мужчина, ты будешь вот такой мужчина. Там, а, ты так сделал, о, супер, ты настоящий мужчина. То есть постоянно слово мужчина должно быть ключевым, звучать постоянно в доме, висеть, как говорится, в воздухе это слово. Тогда он напитывается, потому что есть такое выражение. Говори человеку свинья, свинья, и он захрюпает. А здесь мужчина, мужчина, мужчина. И он, и, но главное не просто говорить, а быть женщиной. Вот это очень важно. То есть из спальни мать должна выходить с причесочкой, одета, все, все, уважительно к нему относиться, накрывать на стол, там приглашать, то все. То есть к нему как мужчина. Ты же у меня мужчина, там, да, давай, там. пришла домой, Попросить, если он не, если еще не, не научился, попросить встретить обязательно, уже приучать к этому, чтобы он встретил, взял сумку, помог раздеться, там прочее, прочее, прочее. Даже если сама можешь и можешь лучше, но обязательно дождись этого и поспособствуй тому, чтобы он это делал. И он потихоньку, потихоньку, рядом с женщиной, мужчина вырастет очень классно из, из него, из этого сына. Именно женщина формирует мужч... э, из сына мужчину лучше, чем отец. Именно женщина. И именно а на взаимодействии мужских и женских энергий происходит его естественное развитие. На у отца он может взять пример, какие-то какие навыки и так далее, чисто внешние. Но вот внутреннее рождение мужчины происходит именно взаимодействие с матерью женщины, где женственность у него впереди, а не материнство. Ну, то есть относиться к своему сыну не как к ребенку неравному по сути дела это неравная такая любовь а как к мужчине да. Да. А, Анатолий, можно вопрос? Я просто не помню, где я это взял, то ли это у вас в семинаре мужчина-женщина услышал, то ли это у другого у какого специалиста а Здесь вот важно чувствовать вот эту грань, чтобы не перегрузить мальчика вот мужской ответственностью, когда на него а, вот этих мужских каких-то обязанностей взваливают столько, что он ну, ломается и потом не верит в свои силы вот. Я не помню просто, это у вас или нет? Нет, я Но, это, если не, не рассматриваю... Я... к этому относитесь? Не рассматриваю этот вопрос, не рассматриваю, значит, не у меня, потому что э, таких э, таких нагрузок сейчас последние десятилетия э, на мальчиков я не вижу, чтобы возлагали семьях. Я вижу только наоборот. Выходят из семей инфантильные, недогруженные, неработоспособные, э, не, рабо... не, не умеющие трудиться не а не перегружают перемужем я не, не видел чтобы кого-то перегрузили ответственностью там заботой работы и так далее такого я не встречал ну, за всю свою практику за 30 лет я такого не встречал а вот недогруженных я, по-моему, пример там что-то такое, там условно там в каком-то младшем возрасте, когда мама его там ставит в роль добытчика. Вот что-то такое. Какой-то вот такой Нет, пример. Ну это, это уже отклонение. Давайте это, это уже отклонение. Uh -huh. Здесь... Хорошо. вот получается, как бы такой человек, который не получает опыт вот такого вот муж, мужчины. Да, то есть, и, и что теперь с этим делать, с этим мальчиком? Вы имеете в виду, он вышел в жизнь не мужчина? Ну да, да. Вот он уже получился мужчина. Он там внешними признаками там, успеха даже может обладать. Там условно красивый такой весь вот из себя. Там может даже получить там в наследство. Там я не знаю, там либо деньги, либо какие-то должности и так далее. То есть по внешним признакам вот социальной успешности есть, но может ли он, вот как вы сказали, нести ответственность за, за семью, может ли он обходиться без родительского там надзора, потому что очень многие вот мальчиков, ну и девочек тоже, наверное, вот это родительское обеспечение там ой, надо тебе там квартиру, машину, там вот мы тебе сделаем, потому что вот чтобы тебе легче жилось. А вот это вот легче жилось, оно потом боком выходит. Самим девочком. Да. На сегодняшний день картина плачевная. Для, среди мужчин и для мужчин. Ну и для женщин тоже. Потому что женщины правильно задают вопрос, а где мужчины? Потому что к 40 годам на сегодняшний день у нас только процентов 20 мужчин зрелых. Процентов 20. Все остальные это психически и духовно незрелые мужчины. Психический и духовно незрело, 80% до 40 лет это психически и духовно незрело а то может даже и больше, но 80% ну, это точно часть из них умирает вообще к 40 годам причем такая нехилая часть ну 40 лет, да, это рубеж, это экзамен первый экзамен и здесь много что 39-42 года уходит из жизни очень много мужчин именно угу. из-за своей незрелости ну такая природная селекция происходит ну она, согласитесь, неестественная в природе как раз такого нет. В природе все очень гармонично. В какой-то момент, когда самка видит, что ребенок ее, ее созрел, детеныш, она его даже не подпустит к себе. Она его пинает, она его легает, mm -hmm. она его рогами бьет, она его кусает, лишь бы он к ней не подходил. Потому что иначе из него не получится толк. Поэтому в природе все естественно. А вот люди выстраивают неестественно. Они своих детей лелеют до их смерти. И поэтому... Алло? Да-да-да, все, все нормально, все слышно. Угу. А по, и поэтому э, уходят из жизни очень много. вот в, 40, в районе 40 лет уходят из жизни очень много мужчин. Очень много мужчин именно из-за того, что они так и не стали мужчинами. Они психически, духовно не созрели. А вот э, я еще у вас встречал такой прямой, эфи, прямой эфир или какая-то запись, э, когда там вы рассказываете про взаимосвязь, э, взаимоотношения мужчины и женщины влияют на финансы. Ну, там, мужчины и в семье. Вот я, правда, не успел посмотреть его, но, может быть, сейчас э, кратенько расскажите. Есть да. ли эта взаимосвязь, в чем и вот как это вот поправить? Вы знаете, на семью дается определенный объем финансовый. Но это не мистика, это, опять же, помните, я говорил, что я занимался лазерами, поэтому для меня вопрос энергии понятен. То есть энергетический объем, который может превратиться в день. Деньги – это тоже энергия. И так вот, на семью дается определенный объем этой энергии, который можно превратить в деньги. И, есть, и этот объем, он зависит от многих факторов, от их взаимоотношения друг с другом, от их решения родовых проблем, потому что деньги, это тесно связано с родовыми энергиями, и если родовые, энергии, родовые проблемы не решены, то этот поток денежный может быть, то есть вот этот объем денежный может оказаться маленьким. Ну, это много-много. От профессионализма, от трудолюбия, от зрелости психической, духовной. Это много, много факторов, и в том числе, в том числе от отношений между мужчиной и женщиной. Это большая составляющая в этом объеме. Так вот, если эти отношения не очень качественные, то эта часть скупоживается и общий объем уменьшается. Финансов, приходящих в семью чем то больше. финансы это некий такой лакмусовая бумажечка того, что в семье ну, не все в порядке, да? То есть да, если... это один из, один из показателей. Один из показателей, действительно, качество семейных отношений. Uh -huh. Один из показателей. И вот э, в какой-то момент, ну, наверное, может кто-то вот из наших э, слушателей обратил внимание э, в своей жизни или в жизни других, когда женщина беременна, когда рождается ребенок, то как правило, если у них хорошие отношения, как правило, у них происходит какой-то качественный рост и в материальном плане. То есть или повышается зарплата, там или другая должность, или, или, или, или, или, или, или. то есть какие-то варианты приходят. И это естественно, это естественно, то что повышается вибрации, объем этот увеличивается, энергии, соответственно, и в денежном выражении это тоже увеличивается. Поэтому вот нужно использовать во время беременности и так далее, но можно использовать для того, чтобы ставить какие-то планы и прочее. То есть какая-то реализация, резко увеличивается реализация. Кстати, здесь важный момент. Вот я хотел ему сказать, об этом сказать раньше. Дело в том, что вот для того, чтобы женщина не ушла в детей, мужчине нужно во время беременности и особенно после родов максимально помогать женщине. Максимально. Отодвинуть какие-то свои интересы, хобби, даже дела делать с меньшей отдачей. И если он будет больше направлять усилий на семью, то финансы будут все равно те же самые, а то и больше. То есть меньше затрат будет его трудовых, но больше будет доход. Мир таким образом поощряет мужчину, который вкладывает в это время в женщину. И тогда она не сильно погружается в ребенка Она не так устает Тогда у нее появляется желание любить такого мужчину И так далее То есть вот этот важный момент Мужчины не упускайте Не отставляйте женщину с ребенком, с маленьким Или не оставляйте ее во время беременности Это очень важный момент В жизни еще бывает такое влияние родителей Которые приходят там условно Тещи, свекро, как они? Ну, мать мужа и они говорят, мы лучше знаем как надо. И двигает обоих родителей и начинают там с детьми. А потому, что у нас одна уже... минута эфира, мы можем опять завершить и продолжить дальше. Не нет, знаю, нет, я, я не могу, у меня уже надо. другая Хорошо. встреча, без Павел. Угу. Я, ну, в таком случае, который вы привели, это просто нет дома капитана семейного корабля. Угу. Давайте мы тогда кратенько подытожим, вот о чем мы сегодня говорили, и прям вот хочется еще продолжить и в этом русле еще говорить, говорить, говорить с вами. Может быть мы Павел, еще там да. дальше где-нибудь на следующем году Павел, знаете, вот ваш э, киноклуб, э, мне интересен, присылайте свои планы, я буду посмотреть, когда у меня появится возможность, я готов, приглашайте, готов поучаствовать в вашем. Хорошо.